Тут зомби, блин, с пушкой, блин, стоит в магазине. Продает там что-то. Ты что продаешь что, Вася, блин? <б�> что ты делаешь-то? Оп в сторону. А, -а, а! Нет! Лев, и сегодня я начинаю новый летсплей под названием техно и давайте будем сразу же начинать. Наконец-таки, все таки я начинаю этот летсплей. Я, честно говоря, потратил очень много времени на создание этой сборки, и я надеюсь, что она вам понравится, потому что здесь очень много всяких интересных модов и так далее. И плюс, это версия 1.12.2, то есть это не 1.7.10, как были все мои старые сборки И так далее. Да, на этот канал я записывал только одну сборку, а именно Время Хадкора. Но у меня были еще прошлые сборки, которые я не записывал. Но, как бы, скажу вам так, то, что они были все на 10-10 и, в принципе, выше никогда не заходили. То есть, я, в принципе, можно сказать, новичок в этой версии. Ну и скажу вам так, мне, честно говоря, эта версия как бы нравится с одной стороны, но с другой, если честно, не особо. Потому что у меня сейчас стоит на сборке 89 модов. Да, это много, я понимаю, но как бы на 1 бы 7.10 бы у меня бы такая бы сборка бы вообще бы не лагала бы. То есть она бы не лагала бы, ничего бы не подвисала бы, все бы было бы четко бы, все бы было бы нормально. Мне лично кажется то, что все эти проблемы начались вообще с версии 1.9. То есть там новое PvP, там все вот эти новые фишки и так далее. Но как бы не знаю, я надеюсь, то, что на новых версиях такого не будет, там на 1.15.2, на один 16.5. Да и выше, в принципе, чтобы можно было нормально сбоку создать и понимать то, что будет, может быть, не как на 1.7.10, приятно и так далее, но хотя бы, ну, хотя бы более-менее играбельно. Потому что, честно говоря, здесь я просто, ну, то есть я играю здесь постоянно подлагивает или еще что-то. Ну да ладно, в принципе, у нас тут обычный камень есть, да, если что, здесь он очень едкий, да, именно обычный камень, да. Потому что вот даже здесь ядышком, видите, какой-то зеленый сланец, да, в принципе, это тоже обычный камень, казалось бы, просто у него, можно сказать, другая текстурка. Просто решил добавить такой мод, потому что, в принципе, обычный булыжник, если честно, уже поднадоел, мне кажется, просто всем, а хотя бы новый камень это уже хоть что-то, да. И вообще, если честно, я боюсь ломать эти руды Особенно в начале, потому что Здесь с небольшим шансом Может попасться какой-нибудь монстр То есть ты ломаешь руду И попадается какой-нибудь просто монстр, да Я, конечно, сейчас искую эту штуку Или разрушаю, потому что реально может попасться Блин, а я фигу бегу. Ну да ладно, да ладно Попробуем сейчас тогда побольше камня просто разрушить Какой-нибудь меч хотя бы сделаю И уже будет не так страшно, да Так, все, прекрасно если что, там чувак, э, который летает, я не знаю, вы его видели или нет, э, вот он, вот он, это даже фея какая-то, или я не знаю, что-то такое, она, короче, дает мне ей генерацию бесконечную, если стоят я, то Шкан, смотрите, прям кихка, как лежит, прикольно на их стаке, ой, блин, так, ну-ка, ай, блин, все, не получается, так, все, улетает сюда, погнали, короче, разрушу их стак, и какой-то, кстати, здесь житель еще есть, торговец какой-то, или что, в самом начале, 14 морковки, 1 изумруд, 1 изумруд, 8 кремня и 9 кремня, 1 изумруд. Эм, ребят, вы что купите? Вы купите за 1 зубрут 8 кремня или 9? Эм, ну, как бы, ладно. Ладно, окей, в принципе, не знаю, может быть, какой-то не очень качественный кремень, если брать 9, да. То есть, если брать именно вот этот, может быть, он не такой качественный, да. Не знаю, как это объяснить. Ну, да ладно, в принципе... Я бы сейчас бы еще бы искнул бы железо бы сломать. Потому что я говорю то, что есть шанс здесь такой небольшой. То, что выпадет какой-нибудь монстр грёбаный. Но я надеюсь то, что мне сейчас повезет ну, в хорошую сторону, да. И вроде, кстати, мне повезло и никто не выпал. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, ладно, ты меня пока что... не, Ну, тебе нет смысла меня генерировать. Потому что пока что я хпшки не потерял. Так, вот это на самом деле опасный хер. Он, блин, нападает резко сразу, когда видит меня. Ну, я могу, в принципе, показать. Он, в принципе, не такой опасный. А чё ты убегаешь-то? Ты, убегаешь ты же нападаешь на меня обычно. Мирный, что ли? Эм, нормально. Ты же не мирный обычно. Ты нормальный? Нет. Нормально, блин. На меня всё меня нападал, блин. А сейчас решил, блин, не нападать. Нормально? Нет? Ну окей. Чувак. А, я-я-я-я-я-я-я-я. я воу я, я, я, я, я, я. воу Он меня сейчас сожжёт. Так, нормально. Кстати, у меня FPS сейчас сок, чтобы вы понимали. То есть, просто я начинал было 120 где-то FPS, сейчас сок, блин. Ну, то есть, я понимаю, ну, вы понимаете, что это за сборка. Прям стабильная, прям капец просто. Да. Это, если что, взрывные ягоды были. Ну, прям чувствуется подлагивание. Но, честно говоря, я пока что ничего с этим сделать не могу. Уж извините. Так, Осторожно, осторожно. Осторожно. Так, я знаю то, что здесь ловушка гребаная. Это я уже запомнил, блин. У меня сорнул, да, или нормально, блин. Так, все. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Так, может быть, стрелы себе забрать? Так, неплохо. Два съел. И что здесь? Ведро тоже, в принципе, неплохо. И порох это просто даже отлично. Потому что здесь всякие же пушки есть в этой сборке. Это вообще жесткая сборка, блин, здесь индустриальные моды, здесь, короче, пушки, всякие данжи жесткие, зомби там, не знаю, с военными. И, кстати, через пару дней, скорее всего, будут нападать на меня просто какие-то чуваки, э, ну, с пистолетами, то есть они будут прям жестко нападать, поэтому мы должны, как бы, ну, уже защититься к этому моменту, хотя бы дом какой-то построить, а то, блин, будет очень плохо. Ну да ладно, коровки, коровки, коровки, вас придется задавить немножечко. Uh, ну, не задавите а убить, в принципе, да и, и думаю, то, что и так понятно Так, корова, корова, давай, Что ты бегаешь-то от меня? Тебе же все равно не выжить, блин Солнце уже садится, нормально, блин Пока я тут, блин, начинаю серию, называется Уже, блин, садится солнце Я уже, конечно, не начинаю, но я думаю, вы поняли Честно говоря, блин, я очень сильно волнуюсь за начало сборки и так далее Потому что я вообще записываю уже не знаю, какой раз, блин Десятый, наверное, точно. Это без преувеличений, без как бы накрутки и так далее. По-моему, действительно, я столько времени уже потратил. Так, он не добывается, этот небесный камень. Там, скорее всего, какой-нибудь сундучок есть в этих камнях. Мне, по-моему, нужна кирка, получается... Это какая... Это какой уровень добычи? Как это узнать-то? Это, наверное, второй. Мне нужна железная кирка, чтобы это разрушить, получается. Ну ладно. Думаю, то, что мы сейчас это, конечно, сделаем... Я бы сейчас бы сделал как раз печь Или лучше дом построить, блин Вот скажите, что лучше, блин, печь сделать или дом построить Потому что сейчас ночь, блин, будет А мне, конечно, не особо этого хочется Еще, блин, затонувший корабль Может быть, его утонуть быстренько Пока ночь совсем не началась М Да, Мне, конечно, бы сейчас бы взять бы Сделать бы какую-нибудь кров кровать Так, ну вы видите баги То есть, как бы это норма здесь даже, наверное, не сама сборка виновата, а сама версия, потому что, ну, блин, потому что, правда, лагучая, блин, да и сборка, и вообще, Майнкрафт это лагучий, блин, честное слово, блин, да. Если честно, мне кажется, 1.8, 1.7.10 и ниже вообще четкие версии, блин. Вам не кажется странным то, что, как бы, э, когда ты, когда раньше все играли... На старых версиях там 1.4.7, 1.5.2 и так далее. То есть вам не кажется э, странным то, что почему такой разрыв в версиях. То есть до 1.7.10 все снимали, играли. То есть в 1.4.6, там 1.5.2, 1.4.7 и так далее. А сейчас э, такой большой отрыв и на версию 1.12.2 с 1.7.10. Сколько версий прошло? 5 или сколько? Если я не ошибаюсь, конечно. То есть это огромная просто разница. Да. Может быть, конечно, кто-то играл на каком нибудь версии по типу 1.9, но я сомневаюсь, если честно. Я думаю, то, что все играли на 1.7.10, да. В принципе, я тоже пытался новые сборки делать на новой версии, там, 1.9, еще давно. Но, честно говоря, у меня вообще не получалось, потому что, ну, это действительно, это действительно очень сложно. С этими новыми, блин, багами, я прям помню, как я на 1.9, блин, пробовал версию, на этой версии, блин, создавать сборку. Я прям помню, какие проблемы там были. Нормальных модов нету, блин, и просто все дико лагает, под, постоянно подвисает и все. Ну да ладно, в принципе. Ой, а, это житель. Я уже думал то, что сейчас на меня стрелять будут. Если что, здесь монстры стреляют, как бы зомби и так далее, поэтому здесь действительно хаткорно. Так, а ты нормальный? Оу! Оу! Ну ты же меня из лука стреляешь, слава богу, хотя бы. Так, это жесткий скелет, вы видите, он еще меджид достал, блин. Где отсюда. Иди отсюда, еще слабость на меня сделал такая... Ой! Тихо, тихо. Так, он останавливается, это, конечно, плюс. И что выпало? Железный меч. Прикольно, смотрите. Первый раз из него выпадает это дело. И, чеп скелета. Неплохо так, неплохо. Только смотрите, что мне сейчас делать то если у меня, блин, нету особо тут ни кровати, ничего. Потому что, блин, это ночь, конечно. Вообще, блин, тут не к месту, если честно Мне бы сейчас бы коробочку создать Давайте, короче, я сейчас попробую куда-нибудь уплыть С этого острова Или наоборот лучше на острове жить Вот как вы думаете? Потому что, честно говоря, может быть на острове лучше Так, я сейчас на карту буду смотреть Если нету красных точек рядом, То я буду просто Просто идти вперед Если будут, то буду обходить Ой, блин, да чтоб тебя С этим жителем, блин, я тебя, по-моему, уже встречал А чё у вас так много-то, я не понимаю, этих жителей это реально фигово туча, прям везде встречаются Так, ну да ладно Давайте я куда-нибудь попробую подальше отойти Потому что мне бы какой-нибудь данжик бы найти бы А вот, кстати, и данж Стоп, это что, это военная база? Или это просто такая, типа, ну типа база только, только, видимо, ее военные когда-то покинули И теперь это место для зомби Потому что здесь, скорее всего, сейчас зомби и будут появляться Так, это что за верхки? Первый раз такое слышу Странно. И улей нормально на дороге появился. Нормально. Я, я уже ничему не удивляюсь. Так, чуваки. Здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. И давай, бац. И сейчас появится. Жду тебя. Где вы? О, здорово, пушечник. не нет, в сторону. Тихо. Полегче, полегче. Воу! Тихо. у меня в сторону как-то кидает. Я сейчас сдохну. Нет А, нормально, я сейчас вроде живу Слава богу, то, что он в стекло не стреляет Если честно Кто? Аегисы? Ну, если их не бить, то в принципе все хорошо будет Они защитники, если что Не знаю, правда, почему они здесь защищают что-то По сути, они только деревню защищали Ну ладно Так Ты дебил! Ты дебил! Идиот! Гебаный, блин да чтоб тебя, меня Оегис грёбаный убил Какого фига-то Так, конечно же, я ничего не вижу, блин В смысле, а зачем меня Оеги Оегиса Ты чё, нормальный? Ты же мирный, пока тебя не ударить А, я жителя ударил Все теперь понятно Блин, я дурачок, конечно Не подумал ну, Потому что тупой житель, блин, забежал, блин Тут зомби, блин, с пушкой, блин, стоит в магазине Продает там что-то Ты чё продаешь что, Вася, блин? Что ты делаешь-то? Оп, в сторону. Ааа! Нет! Меня грохнули. Прекрасно. Если что, здесь, как видите, сундуки появляются. Это, конечно же, не может не радовать. Нормально я его снизу убил. Да уж. Ох, конечно, здесь просто очень крутая вещь. Понятное дело, ради пу. Боже, я подумал что он с пистолетом. Я что-то немножко. Сейчас запаниковал, если честно. Так, все. Он пропал. Нормально. Хороший мод на самом деле. В охренели. А че у вас такое херово туча, такое количество-то? В охренели, ребята. Так, надо. В сторону, в сторону, сейчас же это Таиги сгребан прилетит. А, нет, он летит, улетит! Или нет? А, он летит, походу! Нафиг вас! Идите вы в жопу! Охреневшие, блин! Гнебаные жители, блин! Так, ладно, сундуки неплохие достаточно вещи так топливный бак э, в смысле чего почему оно не стакается чего топливный бак а пустой все понятно механизмы всякие беру вот это быстренько окей э, еще какие-то баки неплохо так уже видите не могу забрать вещи Слушайте, а может быть правильно сейчас немножечко здесь вот это все выложить по вещам и закончить сеию, потому что я думаю то, что в принципе начало уже положено. Да, может быть не самое крутое начало, потому что здесь можно, как я, э, ну я уже записывал, да, я там говорил то, что в принципе здесь можно начать по-разному. Я могу начать э, с первой серии уже в железке, э, то есть что так много? Ч за туристы приехали? Ну правда, блин. Это самое, чё, э, аэропорт, блин, открыли, они прилетели ко мне сюда, блин. Ну смотрите, какое крутое здание, да? Здесь вот зомби только что с пушкой меня чуть не убил. Вот такая вот экскурсия, Все валите отсюда, грёбаные эти самые, блин. Туристы, блин. Ну нормально, вы посмотрите, сколько их вообще штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Я их столько в жизни, блин, не видел здесь. Семь! Наркоманы! Вы наркоманы? Наркоманы! Скажите мне. Так, может быть. А, -а, -а, а, нет! Нет! Нет, нет, нет, нет, нет. Ребят, друзья, друзья мои, любимые, я пока что света понаставлю. И буду пока что убегать от них. Ну да ладно, в принципе. О, здорово, пта! Зомба грёбаный. До свидания! Я ктуистам, друзья мои! Друзья, друзья, я ктуистам грёбаные. Эти самые. Хервы, блин. Да. Короче, все. На этом все. Да. Подписывайтесь на канал, оцените видео. В принципе, я думаю, то, что достаточно эпично получается. И да, как я уже говорил в одном из видео про эту сборку, я ничего не продаю. Я ничего не продаю. все до свидания. Короче, на этом все. В принципе, как я говорил как раз в том видео про сборку, в принципе, я в описании оставлю ссылку на это видео. Как раз в том видео я и говорил, то, что индустриальные моды это основа в этой сборке. Хотя поначалу, в принципе, так вообще не скажешь. Потому что, блин, тут какие-то топливные баки, какое-то оружие и так далее, блин. То есть, ну не подумаешь изначально, то, что здесь индустриальные моды это вообще основа. Но, как видите, у нас здесь целых 377 страниц. По которому, в принципе, мы будем постепенно идти в каких-то разных модов. Ну, в принципе, здесь индустриальный крат, понятное дело, есть. Да, в принципе, ну вот, в принципе, Endlessed Craft, целых 10 страниц, да, в принципе, ну, думаю, то, что и так все понятно. Ладно, ребят, в принципе, на это все, в принципе, и куча других всяких модов здесь есть. Э, постепенно, в принципе, буду рассказывать и так далее, ну, а пока что, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь и так далее на канал, да, и, ребята, вы уже эти аегисы гребаные, на меня задрали. Чувак, вы айоти Их, конечно, может быть, убить лучше, Оу, а ты чё, ты чё бегаешь, что нормальный? Нормально, нормально, блин. До свидания, до свидания. Так, ладно, ребят, все. Всем спасибо. Пока, пока.